и народные костюмы сегодня мы расскажем о самой республике. Итак, республика Каммыкия. Ключевые времена западных монголовых айратов, предков калмыков, калмыков оказались 13 века под властью Чингисхана, великого монгольского полководца. Объединившись в союз айратов, они в течение трех последующих веков воевали с Восточной Атморием за независимость, а с Китаем и Ханствами в Средней Азии за пастбища. На территорию республики обитают на подъемах Алмыки являются около 10 видов птиц, и более 50 видов встречаются во время сезонной миграции. 20 видов послыхающихся и 3 виды напомнят. В пределах республики отмечено 20 видов птиц, завесённых в Красную книгу Российской Федерации. На территории Алмыки и запредельных районов Астраханской области обитает единственная сохранившаяся в Европе популяция сальвяков. Некциональные Существо несчастья и благополучия. Побед... на сайте представлены национальные костюмы. Нательная одежда коммунских женщин – рубаха-кофта-белокияни из легких тканей, цветного ситца, чуть ниже пояса, а также штаны и занки. Они имели одинаковые покрои у женщин и у мужчин. А замужних ну, женщин называлось «серпи». Верхние одежда коммунков были шубы. Мужской костюм – это длинные штаны из дубленной кофе-кожи и синий с красным локасом, из цвета заправляют красные или черные сапоги-гусоны на двойной подошве. Молодые калмуты носили халатный шмель, среднего возраста более длинные лапки, а старики – монгольский халат юрмея. Голодные уборы для каждого возраста и случаев предназначались многочисленные варианты шапок лапа, как мужских, так и женских. от которого ходит зеленый или черный чай, прессованный или плиточный, молоко, соль, специи, жир или масло. Порцоги-пончики. А, а, это традиционный калмыцкий суп из бараньих суппродуктов. И фер. Это пельмени по-калмыцки. Начинка может быть из говядины и баранины. А, мы приготовили пончики, а, получается, да? и пельмени. Также чай, но мы не будем вам его представлять. Возможно, кому-то не понравится. Итак, пожалуйста, в жюри да? творческий номер мы сентябре вчера. Спасибо вам за да.